Есть ли какие-то у вас перспективные криптовалюты, которые выгодно вкладывать деньги? Есть, я только что... это, Есть и много. Но это не сегодня. У меня на сегодняшний день, я точно так же, как и вы, какое-то время назад, пару месяцев назад, понятия не имел, что это такое. Ну, где-то я слышал, да, но я стал заниматься и изучил. Точно так же, как и любое можно изучить, если вы привозите к этому учили и желание получить. Вот сегодня у меня есть Значит, биткоин, я вышел из биткоина, нецелесообразно, я знаю, куда он дальше пойдет, я уже это показываю. Вот. Может, он получать бенефиты, но есть биткоин кэш, он стоит, не скажем, 50 тысяч, он стоит 500 долларов. Вот. Но, опять же, можно покупать какую-то часть маленькую. Дальше есть XRP монета, это монета... Ripple называется, есть Stellar монета, XLM, есть XTZ монета, есть EOS монета, есть, есть, в общем, короче говоря, на этот момент я вижу, я оцениваю любую монету, у меня есть графики, и я вижу перспективные монеты, я в них вхожу. Я могу вам сказать, простите за личные какие-то эти самые, но я могу вам сказать, с тех пор как я стал это делать на крипто, идет только вверх, вниз не идет. Потому что крипта идет только вверх. И сегодня он будет идти вверх еще достаточно долго. И это еще не наступил даже в момент принятия законов по цифровым деньгам. Поэтому, конечно, есть смысл туда. Но какие-то конкретные монеты, да, можно. Да. Но это, еще раз говорю, это не здесь, это не в этой программе.